Срочный выпуск буквально 7 часов назад, а именно сегодня, 25 августа 2020 года, Apple выпустил новое обновление Final Cut Pro X, а именно 10.4.9, которое добавляло новый функционал и улучшенные рабочие процессы. Впервые в Final Cut Pro видеоредакторы могут создавать прокси в прорез или H264 всего 12,5% от оригинала. Библиотеку Final Cut можно также связать с уже имеющимися прокси в библиотеке Final Cut. Кстати, этого недавно мне очень не хватало. Final Cut 10.4.9 вносит некоторые изменения специально адаптированные под контент социальных сетей. И об этом немного подробнее. Впервые в Final Cut Pro видеоредакторы могут создавать прокси в прорез или H264 с размерами всего 12,5% от оригинала. Они также могут объединять прокси-носители изображения и аудио на внешний или подключенный к сети диск. Библиотеку Final Cut Pro можно даже повторно связать с уже созданными прокси для дополнительной гибкости. Редакторы могут теперь ссылаться на прокси-носители, созданные сторонними приложениями через XML. Если прокси-носители не Доступен для некоторых клипов, пользователи могут адаптировать рабочие процессы для отображения либо исходного файла, либо оптимизированной версии. Final Cut Pro 10.4.9 также вносит несколько изменений, специально ориентированных на контент социальных сетей. Машинное обучение обеспечивает поддержку Smart Comfort для интеллектуальной обрезки видео до квадратных, вертикальных или других размеров. Используя машинное обучение, клипы в проекте теперь можно автоматически анализировать на предмет доминирующего движения и интеллектуально обрезать с помощью Smart Comfort, чтобы преобразовать их квадратная вертикальная или любой другой видеоразмер. Apple также рекламирует ряд улучшений редактируемого рабочего процесса, настройки камеры ProRes RAW, такие как и цветовая температура и смещение экспозиции. Отображается в инспекторе впервые. А теперь коротко и конкретно про функционал и новые фишки Final Cut Pro 10.4.9, выпущенного 25 августа 2020 года. Первое. Улучшены рабочие процессы Proxy. Создавайте Proxy носителей с нестандартными размерами кадров 1/8, 1.8, 1.4, 1.2 или в полном разрешении. Выбирай создание прокси-носителя в ProRes RAW или H264. Выбирай отображение сходного или оптимизированного мультимедиа, если прокси-носитель недоступен для некоторых клипов в вашем проекте. Создавай копию библиотеки, предназначенную только для прокси, чтобы уменьшить размер для обеспечения производительности. Второе инструменты для социальных сетей. Автоматическое преобразование проектов для прямоугольной или вертикальной ориентации с помощью Smart Comfort. Отображение медиафайлов за пределами окна просмотра при настройке масштаба, поворота, и положение с помощью функции «Преобразовать рабочую область», добавляя настраиваемые положения в качестве экранного руководства или размещения текста или графики в квадратной или вертикальной рамке. Появилась новая команда дублировать проект как в сочетании Smart Comfort, чтобы быстро создавать версию существующего проекта для соцсетей. Третье, также новые функции, касающиеся параметров камеры ProRes RAW, такие как ISO, цветовую температуру и смещение экспозиции. Можно будет делать с помощью новых элементов управления в инспекторе. Перекрестное затукание звука на соседних клипах за один шаг с помощью команды меню или сочетания клавиш. Используются команды закрыт проект в новом раскрывающемся меню над шкалой времени, чтобы очищать историю проекта. Теперь можно сортировать клипы или проект по дате последнего изменения в виде списка. Добавился предварительный просмотр 360 градусного стереоскопического 3d видео одновременно для левого и правого глаза с помощью 360 градусов viewer. Теперь появилась стабилизация 360 градусного видео с помощью инструментов инспектора щелчком мыши. Также говорят, что повысилась надежность при импорте данной стабилизации через XML. И самое главное, Apple рекомендует перед установкой обновления Final Cut Pro X убедиться, что система по-прежнему соответствует требованиям Pro X системы Final Cut. Затем обязательно сделай резервную копию своей текущей версии Final Cut Pro X и своих библиотек и проектов. Только после этого можешь приступить к бесплатному обновлению Final Cut Pro 10.